Власть – штука сложная и явление, возникшее до появления государства. Другое дело, что без власти государство не возникло бы. Но власть очень долго, и иногда, когда я наблюдаю современных политиков, мне это кажется, что и по сегодняшний день, носит персональный характер. Она ассоциируется с носителем власти, так ее ассоциирует народ. И носитель власти ассоциирует власть именно с собою. И очень редко, искренне ассоциирует ее с народом, от имени которого, в особенности в 20 и в нынешнем 21 веке, вроде бы держит власть. Так вот, до принятия христианства: все эти конунги, каганы, вожди, князья, как их ни назови, они держали власть персонально, они держали ее для себя, они ею лично распоряжались. И понятие государство в том виде, в котором мы используем его сейчас, то есть граждане объединяются для общего блага, и для общего блага решили подчиняться законам. И подняли законы над собой, над своей волей. И для того, чтобы кто-то блюл законы, они избирают надзирающих за законами, то есть государственный аппарат. Этого не было тогда вообще. Вот славяне, русы, финоугры, они не были на той ступени, цивилизационного развития, чтобы осознавать такое. И те, кого они ставили или признавали, или кому покорялись, они им покорялись, уступая силе, удачливости и, в конце концов, надежде, что вот этот наведет определенного рода порядок, установит спокойные условия для жизни и защитит от внешнего врага. Этот... Конкретный человек. То есть власть была безумно персональна. Этот феномен персонализации власти мы потом наблюдаем. Сначала в Европе, потом в нашей стране. Потому что власть русских царей, она, конечно, власть персональная. Но по мере развития русского царства вот эта христианская идея, что царь стоит от Бога и перед Богом представляет народ, и Бога представляет народу, вот она стала распространяться и изменила собою ощущение государства. А первыми людьми, которые у нас почувствовали, что государство вообще это нечто отдельное и относителя власти и от народа. Но это чуть ли не Петр Великий с его культом государства и пониманием себя как царя, как главного служителя государства. Но это надо было обладать таким взглядом, такой глубиной понимания и в известном смысле самоотречения. Это при всей безумной страстности его натуры.